Всем привет и это новое видео по Майнкрафту, если вам понравится это видео, влепите свой смачный лайк и подпишитесь на этот канал, мне будет слишком приятно, а вам будет вообще не сложно, потому что для вас это просто одна кнопка. Сегодня я просто шастаю по этому миру, по равнине, потому что вообще ничего не могу найти. Я вот ищу еду очень немного. у меня осталось 9 хлеба, у меня ничего не осталось. Вот бы мне кто-нибудь помог. Но мы будем искать пищу. Я там что-то вижу, смотрите, там какие-то цифры. Что это? Что это там? Бежим. Давайте бежим на скорости света. Я вижу там какие-то цифры. Может, мне кто-то сможет помочь. Так как вообще я сейчас умру из голода. Так, я что-то вижу. Это какая-то деревня, что ли? Что это? Вообще непонятно. Если это деревня, она просто огромная. Что это такое? Блин, я что-то вижу. Так. так, так, так, так, так, так. Так, это реально деревня. Что это? Так, Деревня жителей номер 99. Деревня жителей номер 99. Интересно. Тут кто-то есть. О, здравствуй! Ты можешь мне как-то помочь? Привет, друг мой! Я вообще не могу, я здесь работаю. Я, мне кажется, что ты можешь нам помочь. Наша деревня очень бедная. Нам нужны ресурсы. Если ты нам поможешь то я очень благодарю. Следующую информацию можешь узнать у, у следующего жителя. Только не убивай уголема, это наша единственная защита. Представляете, столько зданий, такая бедная деревня, мне кажется, им нужно помочь. Может, они мне какую-то пищу дадут. Блин, надо узнать у жителя, блин, где этот житель? Так... Тут есть даже ферма, ну, а, вроде бы такая хорошая деревня и э, э, э, такая бедная. Вот он тут самый житель, житель, расскажи. Именно ты можешь нам помочь. Э, я тебе, короче, в идею кузницу, у нас как раз кузницу недавно построили. Э, короче, если ты нам поможешь, то... Будет очень хорошо. Если хочешь, можешь спросить у мэра, куда тебе все ресурсы делать, которые ты добудешь. Ничего себе, мне выделили собственную кузницу. Это так круто. Мне надо все разузнать и добывать им ресурсы. Такая бедная деревня даже голем не помогает. Укажите, это та самая кузница, которую мне выделили. О, она суперская. Тут даже есть компьютеры. Тут такой хороший прям столик есть. Тут есть даже есть эндер-сундук, куда можно ложить свои ресурсы. Прикольно. А, кроватка, какая она красивая. И тут даже можно поиграть. Я теперь буду учиться играть. Блин, круто играть все таки Вау, такая крутая кузница. Так, надо э, добывать им ресурсы. Надо сейчас найти какие-нибудь ресурсы и добывать им. И заодно себе кое-что заберу. Ну, ну, что им не нужно, может... Так, я еще поиграю на блоках Блин, как круто это И теперь надо найти какие-нибудь ресурсы опа я там вижу Я там вижу ферму Так, картошечка Давайте соберем картошку Так Я сейчас, наверное, соберу картошку И посажу ее Так, собираем картошку Так, собираем ее Блин, упала так, главное здесь ничего не натворить. И сейчас заодно компостницу наполним, потому что компостница вообще пустая. Так, забираем всю картошку. Там еще чуть-чуть есть. Да, и вон там вот половим. Все, мы пропололи все. И теперь садим эту картошку обратно. Но вся картошка Которая у нас останется Мы в капустницу заполним И некоторые оставим себе так. И теперь заполняем капустницу до конца Так, капустница Все, капустница полная А 13 картофелей тогда себе заберем Ну так вот В следующий раз я конечно отдам э, Ну кому-нибудь Ну кому там надо отдавать э, Но в этот раз я себе заберу Никто ничего не видел Так как раз для этого у нас есть эндер-сундук. Так. Вот он, эндер-сундук. Все, ложим сюда наш картофель. Так. все, мы положили. А теперь надо найти уже ресурсы, которые мы э, положим именно... Ну, кому надо положить? Ну, короче, отдадим, чтобы наша деревня развивалась. Так, тут есть сено, но я его трогать не буду. Это для красоты я лучше здесь вот возьму лучше так. Так, о, я увижу, вижу, увижу, вот она. Вот она пища богатырская. Да куда она уходит? Так, да, да, просто да ш... бьем, просто ее бьем. Все, просто самая легкая шерсть. Все, теперь нам надо на найти до мэра и... Отдать ему. Так, идем в дом мэра. Так, а где он? Тут бы я, я бы еще не знаю даже где идут, Тут дом мэра. Все очень запутанно, здесь слишком большая деревня. И, скорее всего, она будет расширяться. Это вряд ли, но все равно. Так, так, так, я там что-то вижу. Так, о, -о, -о, о, так это дом мэра. Привет, это ты, ты, случайно, не мэр? Да, блин, это не мэр. Давайте постучим в дом мэра. Может, там есть мэр? Так, давайте постучим. Мэр, ты тут? Да, заходи. О, нам разрешили зайти. Так, о, привет, мэр. А куда мне скрывать все ресурсы? Я вот забыл. Вот этот сундук. У нас пока нет никакой сокровищницы, но скоро будет. Кстати, если будешь хорошо нам помогать, то я тебе специально выделю работу. Уго нам могут даже выделить работу. Давайте положим в этот сундук все наши ресурсы. Ну что, пока, мэр, я, возможно, скоро еще ресурсы принесу. Ура, мы к мэру сходили и отнесли все ресурсы, это круто. Ну что, я думаю, на этом все. Если вы хотите, чтобы я еще снимал такие видео про деревню номер 99, ставьте лайки, и скоро выйдет, возможно, новая серия. А я буду смотреть на вид и с вами прощаться. Это было видео про деревню номер 99. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. В следующем видео я буду еще помогать этой деревне и, возможно, мне выделить работу. И всем пока!